И Иордания. Мы находимся в удивительнейшем месте. Я сейчас вам продемонстрирую. Обратите внимание. Машина идет в гору. Видите, да? Вот. Кладу я банку с пивом. Полная баночка. Оп. И банка катится вверх, в гору. Не под гору. А в гору туристам рассказывает гид о том, что я вам демонстрирую. Он им рассказывает, а я вам показываю. Интересно еще то, что банка-то полная, она тяжелая, и она катится не под гору, а в гору.